Вдыхай и не кашлей. В России зарегистрировали ингаляционный препарат от коронавируса. У природы нет плохой погоды. Метеоролог Казанского университета рассказал, как одеваться к праздникам. Нашему предположению температурный фон в новогоднюю ночь будет градуса на 3 отличаться от нормы. Выноси из-за стола салаты, а не друзей, как встретить 2022 год со здравым желудком и трезвой памятью. Всем привет! В эфире «Универниуса» в студии Роман Полинсков. Временно исполняющим обязанности ректора Казанского федерального университета назначен Дмитрий Таюрский, в прошлом возглавлявший Институт физики Казанского федерального университета. В Институте физики Казанского федерального университета состоялось вручение стипендий имени Руальда и Рената Сагдеевых Российской академии наук. Ее обладателями стали четверокурсница Института физики Мария Доронина и пятикурсник Химического института имени Бутлерова Андрей Соколов. <музыка> Минздрав России зарегистрировал ингаляционный синтетический препарат для лечения коронавирусной инфекции. Подробнее в нашем следующем сюжете.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 Студенты Казанского федерального университета стали призерами конкурса научно-практических работ по экологии среди учащихся вузов Татарстана. Победил проект оценки экологического состояния водоемов республики по организмам зообентоза, студента третьего курса Института управления экономикой и финансов из Гватемалы. Моллюски, раки, они очень мелкие, они живут всегда на дне. Из-за того, что они очень чувствительны, зависимости от вида зообентоза. Можно понять, например, вода загрязненная, вода чистая. Мы отправили, получается, на Польшу Министерство экологии наши научные а, и курсовые работы, и там уже была защита проектов. Серьезные морозы установились на территории Татарстана. Температура понизилась до минус 25-30 градусов. Когда же погода примет устойчивое декабрьское настроение и каких сюрпризов ждать жителям Татарстана, в новогоднюю ночь узнаешь дальше. До Нового года осталось меньше недели. Кто-то уже определился, как и где провести праздничную ночь. Другие же пока в раздуме. Выбор, к слову, есть – Заведением общепита в Татарстане в новогоднюю ночь разрешили работать до трех часов ночи. В парках и скверах готовят насыщенную новогоднюю программу. Однако последний вариант напрямую зависит от погоды. Не каждый готов встречать 2022 год на морозе. Жители Татарстана уже привыкли к теплу, которое наблюдалось в начале декабря. Действительно, тепло было аномальным. Первая декада оказалась теплее нормы на 3 градуса. Вторая теплее на 2,5 градуса. Внезапное похолодание на нашей территории связано с циклоном, пришедшим с экватории Баренцевого моря. В местах, оказавшихся в его тылу, температура воздуха заметно понизилась. Атмосфера нестатична, и характер погоды изменится. И изменится он буквально завтра, так как нашу территорию посетит очередной циклон. Циклон придет с северо-запада. На нас начнут оказывать влияние атмосферные фронты, которые принесут к нам осадки. Ну и это будет ненадолго. Так этот циклон также сместится на юго-восток, и за ним последует очередное похолодание. Стоит отметить, что эти морозы не являются рекордными. Так, например, в 1995 году температура в эти дни составляла минус 30 градусов. Также были случаи, когда температура была и плюс 4 градуса. Эксперт сказал, что прогнозируемое похолодание в начале следующей недели не повторит тех температурных отметок, которые были на этой неделе. Также он высказал некоторые предположения относительно погоды на Новый год. Нашему предположению температурный фон в новогоднюю ночь будет градуса на 3 отличаться от нормы в сторону отрицательных температур. Таким образом, при норме в минус 10 половиной градусов среднесуточная температура может составить около минус 13 градусов. Однако январские каникулы все же грозят стать морозными. Метеорологи прогнозируют, что температура будет опускаться до минус 15-30 градусов. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз. Молодые ученые Казанского федерального университета стали лауреатами премии имени Арбузовых за выдающиеся исследования в области фундаментальной и прикладной химии. Третье место занял инженер-проектировщик лаборатории физико-химических исследований Тимур Максумов. Утром 1 января в России стартует традиционный косплей выжившего. Как выбраться из праздничного стола без отравления, аллергии и других радостей жизни? Смотрите в следующем сюжете.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 Мясу, белой рыбе, фруктам и овощам. Ариадна Кугушева, Универньюз. Студент Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Антоний Свердруб получил стипендию мэра Казани. Инновационный экспресс-метод оценки экологического состояния водоемов важен для мониторинга окружающей среды. В основе лежат современные достижения на стыке многих естественных наук. Проект не имеет географических ограничений. Участие в этом престижном конкурсе – это грандиозное событие для каждого студента. А победа – большая гордость и за себя, и за Казанский университет. На этом все. В студии был Роман Полинсков. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. Еще увидимся.